Я не представляю себе, как можно быть свободным, не зная истины, и как можно знать истину, не будучи свободным. Если спросить для меня, что такое свобода, это знание, как оно было на самом деле. И право это сказать.